Алибасов-младший уже несколько лет вкладывается в развитие собственного бизнеса. Однако дела у Барри не задались, и теперь ему придется решать вопрос с погашением внушительного долга. Мосгорсуд оставил в силе ранее принятое судебное решение о взыскании с него более 9 миллионов рублей в счет задолженности по банковскому кредиту. Алибасов уточнил, что упомянутое здание – гостиница, которую он приобрел с привлечением заемных 8,5 миллиона рублей. По словам наследника-продюсера, развитию его дела помешал отток иностранных туристов из Калининградской области. Прибыли гостиницы сейчас не приносят, к тому же, Барри много вкладывает в семью. Из-за операции создателя группы «Нана» и болезни матери бизнесмен допустил просрочку по кредиту на три месяца. Бизнесмен заверил, что готов немедленно погасить долг вместе с процентами. Однако со штрафом, который банк выставил Алибасову-младшему как неустойку, он не согласен. Мне банк выставил на погашение полную сумму, и на данный момент я должен ему чуть больше 8 миллионов, это тело долга и 120 тысяч, проценты. И я готов это погасить хоть завтра. Но они мне насчитали за три месяца просрочки 1 миллион рублей неустойки, представляете, пояснил Алибасов. Сын продюсера дважды пытался оспорить действия банка через суд, но закон вставал не на сторону Барри. Юристы Алибасова-младшего теперь намерены подать кассационную жалобу. «Я протестую против того, чтобы мне банк выставлял миллион неустойки, ни не проценты, ни сумму долга, а штраф за просрочку в миллион рублей. Знаете, лишний миллион кому-то дарить, когда у тебя три человека на иждивении». Я буду понимать, что я его забрал либо у папы, либо у мамы, либо у дочери, отметил Барри. Он опасается проиграть дело, потому что иначе гостиницу могут взыскать в пользу банка. В таком случае ее выставят на торги за сумму гораздо меньше реальной стоимости. Тогда моя гостиница за 25 миллионов рублей уйдет за 8 миллионов, и я потеряю больше десятки, отметил Алибасов.